Добрый день, дорогие гости и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами рассмотрим разновидности 5 рублей 1997 года. Монета чеканилась как на Московском монетном дворе, так и на Санкт-Петербургском монетном дворе. Для начала рассмотрим разновидности Московского монетного двора. Московская пятерка имеет всего одну разновидность – Металл, медь, блокированная мельхиор, масса 6,45 грамм, диаметр 25 мм, толщина 1,8 мм, гур 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками. Стоимость 10-15 рублей в отличном состоянии. Вот на этом разновидности московского монетного двора закончились. Санкт-Петербургский монетный двор имеет 4 разновидности. Различная форма цифр, обозначающий номинал. У небольшой части монет левый верхний угол пятерки острый а у основной части тиража он скругленный вертикальный участок цифры выглядит более приятным кроме этого 5 рублей с острым углом различаются по форме надписи. У некоторых монет этой разновидности буквы обозначения номинала выполнены со скошенными нижними ступеньками. У другой части монет они прямоугольные. Стоимость 5 рублей санкт-петербургского монетного двора с острым углом в отличном состоянии доходит до 150 рублей. Цена 5 рублей со скругленным углом около 10 рублей. Наиболее редкую разновидность из себя представляет вариант штампеля 2.3 по Кульвенису или штампеля 2.23 по сташкину, где на реверсе точка маленькая. Сейчас вы видите различия. Также есть другая картинка по различиям, имя интернет безразмерно богат. И стоимость разновидности 2, или 2, 2.3 или 2.23 около 6-8 тысяч рублей за штуку в зависимости от сохранности. Ну а я благодарю вас за просмотр. Если это видео было для вас полезным, то не поленитесь поставить лайк и подписаться на канал, а также рассказать о нем своим...